Можно? Зовут меня Лариса. Я мама Серафима. Курсами мы очень довольны. Нам очень понравилось, наверное, знаете, какой такой момент, эффект того, что борьба с самим собой идет, когда ты выполняешь особенно упражнения дома, где нужно достигать какого-то определенного результата. Ну и, наверное, мне кажется, очень эффективно, что занятия эти проходят групповые, потому что здесь есть дух какого-то соперничества, и поэтому э, дома, индивидуально, может быть, результаты у ребят были бы гораздо ниже. А вот в групповом занятии прямо мне очень понравился этот метод, будем так говорить. Спасибо всем огромное, преподавателю особой благодарность. Спасибо. Спасибо вам. Будем рекомендовать, потому что ждут результаты. Друзья сказали, говори, будем ждать вас.